Приветствую тебя на третьем обязательном уроке курса практической реализации уроков президента». В рамках этого урока мы подключим в один клик ваш командный сайт, получим для этого сайта вашу персональную ссылку, разберемся, какие ссылки вы получаете, как ими пользоваться и получим доступ к статистике. Для того, чтобы подключить сайт, вам необходимо, находясь в вашем личном кабинете, выбрать раздел «Сайты». Выбрать из открывшегося списка спонсоров, то есть сайты спонсоров, то есть те сайты, которые сделали для вас пригласившие на платформу люди. Выбираем спонсоров. Открывается список доступных для подключения сайтов. У меня они уже все подключены. У вас Будет зелененькая кнопочка с названием «Подключить» напротив сайтов, которые вы можете подключить. Нам необходимо подключить сайт, который сейчас называется «Сайт для вебинаров версия 2.0». Я вам показывал этот сайт. Подключение всех сайтов производится абсолютно одинаково, поэтому я вам покажу, как подключается сайт на примере других сайтов, которые выдает вам сама платформа. Вы тоже можете их подключать, можете ими пользоваться, если хотите. Вот эта зелененькая кнопочка, которая именно подключает в один клик сайт. Вам необходимо нажать на нее и подтвердить, сказать «Да, я хочу». Дождаться появления информационного окна, что сайт подключился, все верно, нажать на закрыть, окошечко закроется, а сайт становится у вас подключенным. Сразу же после подключения платформа генерит вашу персональную ссылку на подключенный сайт. Вот как эта ссылка выглядит. Вам необходимо выполнить однократный щелчок на эту ссылку, Откроется вот такое окошечко, в котором будет написано реферальная ссылка. Реферальная партнерская ссылка – это основа интернет-маркетинга. Мы об этом поговорим, но чуть позже. Сейчас можете эту ссылку называть своей личной, чтобы вам было более понятно. Вам необходимо еще раз кликнуть по полю в котором отображается ваша ссылка, и через правую кнопочку, например, взять ее скопировать, либо нажать комбинацию клавиш Ctrl-C, если вы привыкли работать с клавиатурой. Вот я скопировал эту ссылочку, и сразу же желательно ее сохранить в каком-то текстовом редакторе. Ну, лучше использовать, например, блокнот, но если вы привыкли к работе с другими редакторами, сохранить ее там. Вот эта первая ссылка, это именно ваша личная ссылка, ведущая на наш сайт с прямыми эфирами. Она длинная, вот благодаря вот этой вот, Примочечки или вот этой вот приписочки вот с этим реферальным кодом сайт и будет понимать, что люди на сайт переходят от вас, это вы их пригласили. Вот благодаря вот этой вот приписочке и как раз будет появляться иконочка с изображением вашей аватарки и с контактами связи именно с вами. Но вот эту вот ссылку рассылать в личных сообщениях, размещать в социальных сетях, в рекламных постах не рекомендуется, потому что она длинная и страшная. Вот эту ссылку вы можете использовать, если вы пользуетесь платной рекламой. Там ссылка скрыта, за кнопочкой «Подробнее» или «Зарегистрироваться» или «Связаться с нами», да? то есть вы ее не видите. А в открытом виде, вот как сейчас я вам показываю, размещать ее в социальных сетях и в личных сообщениях не рекомендуется. Эту ссылку необходимо сократить. На нашем канале «Здоровье, красота, благополучие» есть подробное видео, как сокращать ссылку через свой домен как купить домен, как настроить услугу переадресации, вы можете посмотреть это видео и выполнить те инструкции, которые рассказаны в ролике. Но если для вас это сложно, вы можете списаться с нашей техподдержкой, конкретно со мной, и за каких-то 200 рублей я вам сделаю одну либо несколько ваших личных ссылок, ведущие на сайт. Они будут выглядеть вот таким вот образом. Я вам покажу сейчас свою ссылку. Вот так выглядят сокращенные варианты этих ссылок. Ну вот возьму не свою, а тут чью-то ссылку, кому я сокращал. Вот посмотрите. Вот это оригинальный вариант ссылки, то есть без всякого сокращения. А вот так вот выглядит та же самая ссылка, но в сокращенном варианте конечно вот такая короткая ссылка она смотрится значительно красивее и проще и самое главное благодаря доменному имени Vivasan, в котором используется название нашей компании люди будут понимать куда мы их приглашаем То есть доменное имя это очень важный параметр когда человек видит адрес и понимает что имени есть название компании он уже понимает куда его зовут и что будет на это какая информация будет размещена на этом сайте. Значит, но если по каким-то причинам вы не разберетесь, как сокращать ссылку, вы не захотите платить 200 рублей, для вас это будут большие деньги, да? А вы можете использовать другой вариант этой же самой ссылки, но уже сокращенной э, самой платформы. Платформа вам предлагает вот такую ссылку, сокращенную через домен 407. Я тоже ее скопирую аналогично первой ссылке, и также размещу ее в блокнотик. Вообще-то, вот этот вариант сокращения, он используется для того, чтобы людей приглашать на сайт, с которыми вы не можете связаться через социальные сети, вы не можете с ними связаться через мессенджер, то есть вы не можете отправить им эту ссылку. Благодаря сервису 407 эту ссылку можно просто продиктовать голосом, потому что здесь используются цифры, и человек, просто слушая ваши голосовые команды, правильно наберет нужный адрес и перейдет по вашей ссылке на наш вебинарный сайт. Но как приглашать людей голосом, об этом мы об этом будет отдельное видео, пожалуйста, внимательно его посмотрите. Если вам тяжело а, пользоваться соцсетями, если вам сложно а, работать в мессенджерах, вы можете людей просто приглашать голосом, диктуя им адрес этой ссылки. Вот. Но если у вас нет сокращенного варианта, тогда вы можете в социальных сетях отправлять вот эту ссылку и размещать ее в рекламных постах тоже. Конечно, вот этот вот домен 407, он ни о чем не говорит он специально был сделан вот таким коротким для того чтобы людям было проще набирать это имя доменное, когда им человек диктует голосом Итак, все это одна и та же ссылка просто в различных ее вариантах то есть все эти ссылки ведут на один и тот же самый сайт хотя выглядят они немножко по-разному потому что они предназначены как бы для разных целей но ведут на одно и то же на ваш личный э, вебинарный сайт потому что это люди все придут от вас и так ссылку вы получили сохранили Подробнее о том, как эти ссылки рассылаются, мы будем говорить в отдельных уроках, посвященных приглашения. Что я сейчас вам еще хочу рассказать. А после подключения сайта вы можете сразу же получить доступ к вашей статистике. Вот, видите, написано «Статистика», написано «Уникальные переходы». Что это значит? Это количество людей, которым вы отправили эту ссылку. И которые по ней перешли. Вот переход это нажатие человеком на вашу ссылку и переход по этой ссылке на ваш сайт. Вот посмотрите, как это реализуется. То есть вот, например, будем считать, что эту ссылку мы отправили. Нажимаю вот на эту ссылку и попадаю на наш вебинарный сайт. Вот посмотрите, все ссылки как бы выглядят <laughs> по-разному, но все они ведут в одно и то же место. Но для разных людей. Вот видите. Разные люди, потому что это их э, реферальные ссылки. Есть, сайт один и тот же, но люди разные. И статистика это как раз э, количество нажатий на вашу ссылку людей, которым вы ее отправляли. Если вы нажмете вот на эту цифру, то вы увидите, в какие дни у вас э, наиболее активно люди переходили по, вашим, по вашей ссылке. То есть вот, например, 23-го перешло 10 человек, а 24-го перешло всего лишь 2 человека. То есть, значит, 23-го я активно людей приглашал, а 23-го я просто бездельничал, ничего не делал. Количество регистрации – это количество людей, которые заполнили контактные данные, то есть нажали вот на какой-то способ связаться с вами. Все это отображается в статистике, вы понимаете, работают ли ваши приглашения, либо не работают. Ну и последнее, то что я расскажу на этом уроке, это виджет. Вот эта кнопочка, которая отображается в правом нижнем уголочке, благодаря которой связываются с вами, она и называется виджет. Этот виджет вы можете настроить, вы можете легко менять, благодаря настройкам виджета, способы связи с вами. Как настраивается виджет, записан подробный видеоурок, но если возникнут какие-то вопросы, технически связывайтесь, пожалуйста, с техподдержкой, поможем. Либо задавайте свои вопросы на прямых эфирах, которые проводятся у нас еженедельно. Прямые эфиры, обратной связи для людей, которые зарегистрированы и проходят обучение на нашей платформе Век Роста. Ну а сейчас мы начнем рассматривать варианты приглашения людей по вашей личной ссылке на презентацию продукта либо бизнеса нашей замечательной компании Vivasan. Смотрите, пожалуйста, следующие уроки.